Так, друзья, у нас появилась квартира в продаже в Альпийском квартале на 13 этаже, в третьем корпусе, 34 квадратных метра с балконом, с видом на море. И мы находимся прямо сейчас в ней. Можем посмотреть ее планировку. То есть здесь можно сделать любую либо однополненную квартиру, выделить перегородку. Здесь у нас большой достаточно санузел. Здесь у нас зона гардероба. Здесь у нас, получается, зона кухни, с большим окном, кстати, профиль ШУКО, алюминиевые, хорошие стеклопакеты и, соответственно, изюминки здесь этой квартиры, потому что здесь высокий этаж, вид на вокзал, на центр, Новогинское, Островского и видно море, очень даже хорошо. Ничего здесь не перекрывает, этаж высокий, поэтому для тех, кому интересно, пишем, звоним, все ссылочки у вас есть.